Всем доброго раннего утра, еще раз. Я считаю, что защитных заговоров много не бывает, и несмотря на то, что я много дарила, я хочу сегодня подарить еще несколько защитных заговоров, потому как сейчас люди особенно нуждаются в них. Времена неспокойны, 2022 год, опять конфликты. Опять люди бегут из домов, опять скрываются где-то, спасаются. И хотя я дарила много работ, но в любом случае дарю еще, на всякий случай. И работают такие, которые не требуют алтаря, каких-то особых атрибутов. Именно потому что только в этом случае есть возможность провести и начитать. Когда я приветствую вас, я говорю доброе утро или доброго раннего утра, потому что утро ранее, или <coughs> доброй ночи. Я пока еще работаю, поэтому пока еще ночь. Мне сегодня одна дама, хотя такое уже писали, написала. Вот вы все время подчеркиваете утро, ночь, зачем это надо. Приводите к мысли, что это не случайно вы вот так говорите. Вы знаете, есть люди, есть человеческое удобрение, есть невежды, есть существа с такой черной, грязной, гнилой душой, что им все кажется не просто так сказанное, не просто так сделанное. Они не способны видеть ничего светлого, ничего доброго, ничего достойного вокруг себя. Им все кажется в грязном, черном свете. Вот как они есть, так они и через призму своего сознания видят мир, видят людей. Все для них с каким-то подвохом, все для них с каким-то подтекстом сказано. Таких людей только пожалеть можно и более никак. А почему я говорю доброе раннее утро или доброй ночи? Потому что я снимаю ранним утром. Я должна приветствовать людей и объяснить, какое время у меня. Почему я так их приветствую. Почему я говорю доброе утро. Потому что утро сейчас. Говорю, доброй ночи, потому что у меня ночь. Представляете, почему? С подвохом, не просто так. Как жаль вас. Что от вас останется на этой земле? Кроме вот этой вот несчастной душонки. проня. Дорогие друзья, я уже вам объясняла и говорила, что магия – это точная наука. Магия имеет очень недосягаемые, тайные дебри. Я хочу, чтобы вы посмотрели мою лекцию «Ключ, замок, язык». Там проясняется, как составляется заговор, но тем, кому дано. Почему так происходит, что заговор – это не просто красивые слова, это определенные истины, связанные между собой, догмат. Смотрите, вот кому в этом мире невозможно делать зло? Практически всем. И богатому человеку, и бедному человеку, и больному человеку, и здоровому, да. И могущественному человеку, и слабому. Всем. Всем при желании можно делать зло. Просто э -э не до каждого быстро доберутся, но если кто-то решит, зло можно причинить любому человеку. <coughs> человеку. А кому еще невозможно причинить зло? Тому, кто уже ушел с этого мира, кто мертв? Мертвецу невозможно причинить зло, его уже нет, остается только тело, которое придается Земле. Вы можете мертвеца проклинать? Нет. Его душу можно содеяние, но не о душе речь. Вы можете мертвецу дать хлеб? Нужен хлеб ему? Нет. Он будет мерзнуть? Нет. Ему может быть жарко? Нет. Ему невозможно делать зло. Потому что он ушел, его не существует. Вот когда одну истину связываем с другим, получается потрясающий результат. Хотя звучит страш страшновато. Ну, например, в этом заговоре тоже, как в заговоре, чтобы не судили, я думаю, что люди не обидятся. Я не буду показывать, естественно, э -э не буду показывать, понятное дело, номер, поэтому я сейчас заскрыню. Вот это мы работали с человеком, ну, неважно. но неважно. Ну и перед судом нужно было... Нет, я не покажу все-таки. Нужно было произнести кое-что, близкого человека судили. Я просто прочитаю, что человек оправдан и освобожден. Я хочу вам сказать, что грозил немалый срок. Реальный. Прям ну, просто было невероятно, никто даже близко не думал, что его освободят. Но это случилось. Так вот, там тоже есть такие слова: Я мертвец. Вот мертвеца возможно судить? Нет, И его невозможно судить. И человека, который судит, невозможно. Ну, там найдете. Чтобы смягчить или отменить приговор, называется, недавно выставила. И здесь. Броня. Вот, предположим, остановил вас гаишник. У вас какие-то там нарушения, техосмотр не пройден, или вы проехали там двойные сплошные, мало ли что. Как сделать так, чтобы отделаться легким испугом, малыми деньгами, или вообще отделаться? Вот пока он вас зовет, вы читаете заговор. Вас, как человека физиологического да, человека, существующего, живого человека. Возможно оштрафовать, судить, лишить прав? Да. А кого невозможно? Мертвого человека. Кто-то скажет, вот название, вот мертвец, я мертвец, а это не страшно? Нет. Вы же не говорите, я хочу быть мертвецом или там призываю смерть. Нет. Вы говорите, вот для этого человека данный момент времени, я мертвец, меня не существует, меня нет. Как там, мы иногда шутим, да, когда кто-то звонит, и мы не хотим. Все, я умер, нет у меня. Или для тебя я умер, забудь. Эти слова. Это же мы не накликаем беду, не призываемся. Нет. Мы просто подсознательно произносим заговор. Если вы знаете, что человек вам может навредить, что человек вам может делать зло, подлость, вы говорите, для тебя я умер, забудь меня, больше мне не звони. Вы Тем самым обезоруживаете его, связываете по рукам и ногам. Умер мертвецу вредить невозможно, и он вам не навредит. Даже в этом случае может сработать. Поним? Теперь поняли, к чему? Все, я мертвец, я уже мертвец, мертвец. Нет меня, все, меня никто не осудит, ни, ничего невозможно. Мертвецу штраф не выписывают, и мне не выпишут. Вот один догмат связывайте с другим. Но это когда сильная опасность. При выходе из дома. Страх перед пулями, перед ножом или что-то. Это поможет людям, которые темной ночью возвращаются. Они на себя начитают, но и друзья спасутся заодно. Это поможет людям, у которых, там например, какой-то там начинается разборка, проверка вот в данный момент. Или вызывают к директору. Вот, вот три раза прочитали и пошли. Все. Вот вы не существуете, то есть все обстоятельства сложатся так, что вам ничего не будет, потому что в тонком плане, еще раз повторяюсь, как всегда говорю, в тонком плане, здесь вы есть, вот вы стоите, вы живой человек, у вас лицо, глаза, уши, руки, но в тонком плане, вы мертвец, вы же сказали, в данный момент меня нету, все, я закрылась, умерла, все, нету. Раз ты мертвец, значит невозможно тебя не судить, не осудить не штрафовать, не, ничего нереально, ведь тебя нету в тонком плане, понимаете, тот же гаишник, например, подумал что, а вдруг вы специально проверяете, может, вы специально проехали, может, вы инспектор, вот он сейчас возьмет эти деньги, взятку, а вот тут же предъявите корочку и пошли со мной. У него сомнение какое-то посеется в душе, и он скажет, ладно, езжай отсюда, ничего не надо, все, езжай, и вы даже удивитесь, а, а почему? Ну все, все так надо, давай отсюда, И, как говорится, канай отсюда, не мешай работать. Понимаете меня? В тонком плане вы создали вот эту реальность, она сразу перешла в нашу реальность. Но это каждый раз нужно начитывать. Есть защита, которую люди начитывают, я дарила, да, она помогает на долгое время. Есть защита, вот прям сейчас нужно, помогательный, вспомогательный заговор спасительный заговор, ну, как угодно, броня, Выру... выручающий заговор, как хотите. Не совсем даже защитный, а помощь в трудной ситуации. Итак, читать нужно три раза. Я мертвец, я мертвец, я мертвец. Мертвеца не режут, пули не губят, в огне не сжигают. Мертвецу вредить... Никому не дано, мертвеца убить не суждено, мертвецу пули и ножи не берут, как и мне, э, так и мне. Никому не вредить, не убить, не, я неуязвима или неуязвим, мне смерть, э, ух ты, все, запутала, сейчас побегут дерьмогруппа копировать. Я неуязвима, смерть к, смер э, к мертвому не приходит и ко мне не придет.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 так и мне никому не вредить. То есть мне не вредить никому, чтобы никто мне не вредил. Постараюсь прочитать правильно. Смерть к мертвецу не приходит и ко мне не придет до срока. Истинно так. Потому что... Заклято. Потому что смерть в любом случае когда-нибудь придет, и прям навсегда невозможно закрыть себя. Но до срока. То есть до того момента, пока я не должна уйти, пусть она не приходит. Случайно смерти пусть не случается. Я мертвец, я мертвец, я мертвец. Мертвеца не режут, пули не губят. В огне не сжигает мертвецу. Вредить никому не дано. Мертвеца убить не суждено. Мертвецу пули и ножи не берут. Так и мне. Никому не вредить, не убить. Я неуязвима. Смерть мертвецу не приходит. И ко мне не придет. До срока. Истина так, заклята. Можно ли читать это для своих близких? Нет. Вот этот заговор каждый человек сам для себя должен читать. Другой не имеет права на другого человека этот заговор начитывать. Ни на кого, ни на брата, ни на сына, ни на кого. Они сами должны начитывать. Я вам дарил очень много заговоров, которые вы можете сами провести. От плена есть заговоры, многое другое. Обязательно откройте, проводите. Это вам нужно для вашей же безопасности. Всем удачи и всех благ.